Как при помощи попыт защитить свою машину от угона лучше любого средства сигнализации Этот метод сейчас используют в Канаде, России, США, Польше, дошло и до нас Пойдемте покажу Просто ложите поп-ит вот сюда, на вот эту панель Злоумышленник думает, что вы даун и машину просто не трогает. Началось серийное производство боевых роботов. Оператор управляет сейчас этим роботом. Давайте попросим оператора. Стоп! Стоп! Стоп! Стой! Уходи! <соспит> <соспит> <соспит> <соспит> so right. Откуда почти 200 объектов недвижимости? Откуда? Из интернета. Из интернета. Ну, вы, же, вы же видите, что каждый днем... При... Интернет все больше и больше недвижимости. А как то, сказать. что она в неделю может потратить 300 тысяч, а в месяц, получается, вы можете и миллион 200 потратить. Трачу обычно э, на поездки, на шоппинг. Миллион 200 в месяц на шоппинг. Ты еблище-то раскатал, я, хуй, я Вообще, похуй. <ролег> <пишешь> sure, sure. <служий> Страшно вылезти отсюда. Повсюду война, какие-то выстрелы. Ебать, я голову высуну сразу. <пишешь> Долгой, долгой, долгой, долгой, долгой, долгой, долгой, долгой, долгой. Ага. Сейчас будет. Вот. Твою... Вот что значит дождалась пам ⁇ нцар. The finished. Oh, well, there was, like, The finished cake. Isn't it cute? I think it's adorable. How much? How much? How much? How much? How much? How much? How much? How much? How Ай. Ай. Ай. Ай. Ай. Ай. Вау, мужики, вы в каком-то говне. Мы всегда так выглядим, когда нам плохо. Мы же вчера на свидании были. Угу. Бухали в ресторане? Да. И чем кончилось? Я не... Б... Посмотри в воспоминаниях. Нет, это тексты песен. Тяжеленькая. А это все, за что нам стыдно. Так много. Тут все наши косяки. Да, за прошлый месяц. Оу! Какая легкая. Пять лет института. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Я газета, телефон номер. Ты Вы там... хотели познакомиться? Да, да, да. Атонским. Что? Ой, Атат. Как тебя лошадь будет? Какая лошадь? Нет, не лошадь. А фамилия, имя, общественной войны, кто тебя будет? Меня зовут Катя. А, Катя? Не Катя, а Катя. А, Катя. А тебя длина, ширина сколько метр выйдет вообще? Рост что ли? Да. Метр семьдесят. Ого, ты потолок идешь. А, девочка, а ты сколько лет на земле живешь? Земля? Не поняла. Нет, не Земля. Какой год ты мир пришел? Что за мир? Нет, не мир. Ты какой год тебя родоме медсестра сундры мама?